23 марта э, открыли сайт э, Free Навальный, то есть Свободу Навальному, где просили подписаться 500, всего лишь 500 тысяч человек, которые выйдут на митинг, просто на митинг выйдут. Поддержку Навального 500 тысяч. Вот сегодня, час назад, я сейчас уж не смотрел час, но вот час назад было 373 тысячи. Даже если будет точно 372, 800, там с чем-то. Ну, думаю, там три будет. Да? 373 тысячи. Ну, обхохочешься. В России, говорят, 140 с чем-то там миллионов и 140 миллионов, 120 посмотрели фильм, который сделал Навальный, а на митинг хочет выйти 373, и это через 11 суток. Вот через несколько часов будет 11 суток. Представляете? Помните, как троллили нас, когда мы э, за Леша Политикова э, опубликовали петицию в, на, на сайте... Белого дома была петиция. Там подписало 30 тысяч человек, но там с установочными данными: паспорт, все, фамилия, имя, адрес и так далее. Представляете, 30 тысяч. Вот сейчас, если бы сказали, с установочными данными за Навального подписать. Сколько бы подписал? Вот так без установочных анонимно 373. А с установочными было бы 3 тысячи. Нахренеть не встать, как стыдно мне за людей в России, просто такие ничтожества, блядь, просто кошмар какой, так я сожалею, вообще просто безумно сожалею обо всем, что я в этой жизни сделал, блядь. не надо было ни в коем случае, просто не надо, но если я не мог там вместе с путинскими воровать, надо было просто манатки собирать и валить или что-нибудь заняться каким-то делом, какими-то новыми делами, блядь. А я вот уперся бороться, там начал вот там манифесты в 2006 году, зампред Думы, бороться с единой Россией, потому что она плохая. Комитет по борьбе с Путиным, потому что Путин негодяй, народ уничтожает. К народу столько нравится, что его очень уничтожают и трахают. Жуткие дела, блядь. Ужас. Я так сожалею, вы даже не представляете. Просто безумно, просто безумно сожалею. Кошмар какой-то, да? Как вот пидор пишет тут какой-то в э, Твиттере. Когда пенсионную реформу вводили, Алексей Навальный голодовку не объявлял. Можете все представить. А что этот пидор голодовку не объявлял, когда пенсионную реформу вводили? А что, никто больше не пошевелился? Жуть какая-то. тысяч, 370 тысяч это по всей России, а не в одном городе. Конечно, по всей России. Это ужасно, понимаете? Просто жуть какая Если бы там было 32 миллиона, ну это же это так нормально, это хорошо, это 5 баллов. Представляете, у нас на 5-11, вот только по Москве вышло бы 30 тысяч человек. На 5-11 революцию делать. Я сейчас понимаю, что сейчас вот такого количества даже и не наберем. И какая была ошибка всех этих козлов, а так называемых оппозиционных, что они не поддержали 5-11. Вот именно тогда можно было сделать. Сейчас мы прекрасно это понимаем. Вячеслав Настроенки-Сляк. Ну да, я сегодня Бетховена... Слушал Эгмонт. Когда я Эгмонт слушаю, я всегда, у меня всегда такой кисляк настроение Есть такая у Бетховен увертюра. Да, посвящена она, эта увертюра, произведению Алиморали Эгмонте, да, который был испанским грантом. И поручили ему. Смотрящим быть в Голландии И он видел всю несправедливость Которую творят испанцы Залупился очень сильно Да И Герц Кальба его вы... вытащил на разговор Ну а там ему просто отрубили башку И все да? Ну правда там народ после этого восстал там да? И испанцев погонял И в общем все было очень хорошо Но Суть то не в этом Да Суть, наверное, что так всегда и получается, что кому-то приходится в эгмонт сыграть. Я никогда не хотел быть эгмонтом, очень. Я люблю это произведение, но так как я его всегда хорошо знал, да, то я никогда не, не, пыта, не пытался соответствовать, да. Так. За сутки прибавка только 14 тысяч. До 500 тысяч надо только, чтобы в Москве вышел, Конечно. Конечно. Вот Навальный тоже, как Игмонт, привалил туда к ним в лапы. И чего? Сейчас даже если они его голову отрубят, как Игмонту, кто-нибудь восстанет? Что? -то? Так и сейчас не поздно прыгнуть и забыть. Не знаю. Поздно, наверное, уже. Уже, наверное, поздно.